Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии проректор Казанского федерального университета по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии, доктор медицинских наук, профессор Андрей Павлович Андрей Павлович, спасибо, что выбрали время. Вам спасибо, Юрий Павлович. И давайте без обидников начну с Повода оперативного, как мы говорим, 1 сентября, ровно в, нач... в день начала очередного учебного года, подписан приказ, в соответствии с которым вы стали проректором. Не только директором института, но и проректором по биомедицинскому направлению. Скажите, это что? Это формальное признание э, того факта, что вот это направление... Становится или уже стала ведущим в образовательной и научной деятельности Казанского федерального университета. Ну, Юрий Пракольчик, мы же все это родом из детства такая-то. Помните, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Это То понятно. Есть, нет, но здесь очень просто. Есть четыре академические единицы. Вот, причем академическая единица, та, которая наша трансляционная персонализированная медицина, она одна из самых крупных. Это раз, второе, есть клиника. Вот. Угу. Есть институт, есть различные биомедицинского направления, так сказать, исследования и кафедры в других институтах. Я думаю, что решение, так сказать, ректората, оно было очень простым. А, то есть, необходима точка ответственности. То есть, проще говоря, с кого можно спрашивать и кто бы мог координировать. Вот и все. Хороший ответ. А вы упомянули, Коля, вы упомянули о стратегической академической единице, да, вот это 7 да, это да, называется. Да, да. А... Правда ли, что в вот идея, Ну, есть 4П, да, классическое понимание вот этого современной медицины, персонализированное, прогностическое, как там дальше еще, профилактическое, да, и... Патисципативное. Я с трудом выговариваю это слово, но сегодня выговорил. А правда ли, что вот три новых позиции э, превратить вот 4 π в 7 π это идеи вот ученых вашего института? Это правда. это правда. Это правда. Эта идея признана сообществом научным? Вы знаете, когда мы сейчас это докладываем, то все понимают, что это правильная мысль. То есть, и на самом деле, без этого никуда не деваться. Вообще, в принципе, вот если посмотреть стратегию развития медицинской науки Российской Федерации до 2025 года, там было прописано развивать 3П-медицину. Угу. Потому что 4П появилась, опять-таки... Подачи... Да, это как раз партисипативная. Да, это с подачи лера ухода. Это американский системный биолог такой, который говорил, но без разницы, так сказать, вы можете прогноз сделать, вы можете расписать профилактику, так сказать, конкретному пациенту, то, что называется персонализированным, но если он не будет с вами заодно то в этой ситуации... И отдельный вопрос, потом так сказать, поговорим тогда о патерналистской медицине, медицине будущего, так сказать, потому что вот подсимпативная, она как раз к этому имеет отношение. Mm -hmm. Но вот смотрите, в стратегии было 3П, хотя мы понимаем, что должно быть 4П. И почему вот эти дополнительные П появились, мы говорим так. Первый вопрос, который мы себе задавали. Хорошо, идеальная модель медицины будущего 4П. Вот. Но есть кадры, которые могут ее непосредственно внедрять. Нет таких кадров. Соответственно, мы берем на себя задачу. Мы говорим, да, мы берем на себя задачу для того, чтобы подготовить кадры. И вот это то, что называется провайдинг. То есть вот как бы это. Второй момент. Если мы вернемся на 10 лет назад... А, ну, чуть побольше, так сказать, ну, почти на 10 лет. Помните проект «Геном», когда человека mm -hmm. завершался? Он делался годами. Почему? Потому что были капиллярные секвенаторы, кто-то делал на ПЦР-машинках, еще чего-то. Сейчас технологии шагнули очень быстро вперед. Но эти технологии, опять-таки, пока связаны с секвенированием, но есть уже технологии, вот наши партнеры нам показывали японские, когда вообще в пробирке можно, так сказать, посмотреть какой-то полиморфизм генов, так сказать, по цветовой реакции в течение 3-4 минут. Соответственно, нужно развивать новые технологии, которые могли бы вот в этой персонализированной медицине работать? Нужно. Что это такое? Это опережающие технологии, то, что называется преемтив. Ну и, наконец, где-то надо их отрабатывать, То, что называется point of car, это не обязательно будет клиника, так сказать, экспериментальная. Это могут быть уже то, что, если мы говорим про медицину будущего, цифровую медицину такую, то это могут быть и вообще на дому, так сказать, какие-то вещи и датчики, сказать, то, что позволяет очень четко мониторировать состояние пациента. Поэтому вот эти три дополнительные ПЭЭ, они лишь дополнение развития, скажем так, вот этой классической 4 -помиссии. Но, тем не менее, вы в стенах вашего института, Института фундаментальной медицины и биологии, руководствуетесь, исходите и реализуете вот эту как раз идеологию 7Пи. 7 но не забывайте, первое, трансляционное, потому да. что реально, так сказать, это надо от исследований очень быстро переносить. переносить. То есть это может быть трансляционная медицина, когда непосредственно в палату, то есть к пациенту или на дом. И второе, есть еще так называемый Translation Education, то есть это трансляция еще и в образовательной программы. Угу, угу, угу. О палатах. Плавно переходим к практической части. Хорошо. Я... Боюсь, что я сейчас не все скажу. Давайте вы меня дополните. Буквально за последние два, максимум три года, в состав Казанского федерального университета последовательно были перены РКБ-2, то, что в обиходе долгие долгое время называли обкомовской, обкомовской да, да, клиникой. Да. Больница скорой медицинской помощи. Номер два, опять. Номер два, да а Относительно недавно бывший военный госпиталь Нет, военный госпиталь он не функционировал как уже лечебное учреждение ну да, да, да, То да. есть третьим это надо назвать городскую поликлинику, опять-таки номер два, два. Да. Итого три городских фактически, ну одна республиканская, две городских Плюс э, на территории военного госпиталя, в его корпусах Сейчас я вот буквально недавно с киношниками там был, мы снимали колоссальные идут работы да, подготовка и учебных аудиторий и лабораторий для работ и складывается такое ощущение что вот по практической базе да ведь в принципе это база для вашего института для подготовки для, для студентов для там как можно их назвать аспирантами там для проведения каких-то исследований что вот по объему, по крайней мере, этой базы, да, по коечному фонду, там, как на языке бюрократии говорится, надо еще поискать в России, какой вуз располагает такой клинической базой? Нет, ну, есть вузы за пределами Казани, у которых есть, например, скажем так, свои клиники. Ну, МГУ. Ну, у МГУ там сложнее ситуация. У МГУ они построили клинику, но у них нет госзаказа. И а -а -а. поэтому у них есть свои проблемы. Вот. Есть исторически у кого-то были, ну, например, в том же самом Саратове, да, там есть. Причем там, когда присоединяли еще рамновские институты клинические, то они тоже часть с койками перешли. Просто мы недавно как раз с саратовскими коллегами общались. Я с вами соглашусь, потому что наша клиническая база, вот 840 коек, причем это и обязательно медицинское страхование, высокотехнологичная медицинская помощь, то есть это на самом деле ну, такая уникальная база. И клиника-то, она ведь на самом деле три составляющие у нее. Это теченьк госпиталь, то есть там как раз, где студенты учатся, это наука, и в первую очередь, конечно, это пациенты и лечение пациента. Вот, вот смотрите, база богатая. С любой точки зрения богаты, в том числе по объему вложенных средств для того, чтобы ее привести в современное состояние. Но все эти подразделения, о которых мы вот сейчас упомянули, да, они ведь э -э, заняты повседневной своей работой. Они лечат больных, то есть они продолжают э -э, то же, что делали, когда и не были в составе Казанского федерального университета зарабатывают деньги в том числе и, насколько я понимаю, довольно неплохо зарабатывают. Тут нет, не возникает вот нек... не то, что конфликт интересов, это неправильно будет сказать, а некого вот объективного такого противоречия. Интерес ваших ученых, кафедр института заключается в том, чтобы как можно больше времени и места на этой базе занимали, занимало обучение и какие-то исследования. Задача глав врача Клиники университета, назовем это так. Пролечить как можно быстрее, получить э, доход, прибыль, э, побольше здоровых вместо больных. И вот такой процесс. Э, не получается так, что где-то вот э, вам бы позаниматься, вам говорят... да. «Отойдите, мы тут сейчас оперируем, мы тут сейчас что-то такое делаем». Нет, Юрий Петрович, так не получается. Ведь смотрите, какой ход был очень сделан правильный. Так Дело в том, что а, все эти три учреждения здравоохранения они являются как бы частью федерального университета угу. то есть это не тот вариант у нас есть договоры например то есть у нас не все есть в нашей клинике и часть предметов которые вынуждены проходить студенты когда обучаются там ординаторы, ну например онкология, да например туберкулез ну например кожного венерические заболевания этого нет у нас и у нас есть договорные отношения с теми клиниками где это существует А там да там и на договорных основах здесь а вся стратегия, вся тактика, так сказать, деятельности клиники, она построена на три составляющие. То есть это образование, это наука ну, и да, это лечение. Понимаю. И в этой ситуации, да, где-то может быть должен быть свич вот этот перещелкивать угу. а, и поменяться. Но исторически сложилось так, что, например, и в БСМП номер два это бывшая шестая городская больница, угу. и ВРКБ номер 2, были кафедры, располагались кафедры да. и ГИДУВа, и медуниверситета, и поэтому, скажем так, вот, какие-то традиции там существуют в этих клиниках, это не на пустом месте. Вот. поэтому я думаю, что здесь у нас не будет проблем, их пока нет. Нельзя сказать, что средний там старший медицинский персонал э, дечится, да, студентов нет, или каких-то исследователей. Нет. И о, там ведь еще есть один другой позитив. Вот все наши студенты и на практике, и кроме практики, то есть волонтерами, они ходят в нашу клинику и они на расхват. Более того, я могу сказать, что Часть студентов, которые проходили в других клиниках, практику летнюю, угу. сейчас их просят. То есть у нас очень хорошие студенты. Их просят, чтобы они пришли их, и поработали. Их просят, потому что кадров не хватает? А, просто потому что они умненькие. Они умненькие. Хорошо. О студентах. Скажите мне, пожалуйста, что это за легенды ходят в последнее время? Я вот уже не от одного человека это слышал, и даже не от двух. Все по канонам журналистики, информации перепроверены из нескольких источников, что вы довольно жестко э, отчисляете неуспевающих студентов, не делаете никаких поблажек, а эти бедолаги, которых отчислили, Потом с плачем, с тоном и с кошельками полными денег приходят, просятся назад и говорят, «Вы, вы нас отчислили с бюджетного, давайте мы готовы все заплатить, чтобы мы были на коммерческой основе. То есть, настаивать на возвращении. Насколько эти разговоры, эти легенды соответствуют действительности и чем вы это объясняете? С одной стороны, некой строгостью или может быть завышенными требованиями, с другой стороны, можно сделать вывод, что это свидетельство, то, что эти ребята назад просят, что это свидетельство того, что они понимают, что они здесь что-то могут получить больше, чем где бы то ни было? Ну, вы правильно, вы разбили как бы на две части да. этот вопрос. Первое. Ну, во-первых, мы федеральный университет, раз. Поэтому мы немножечко изменили свои стандарты. Причем наши изменения, которые мы сделали, так сказать, они одобрены. Мы, так сказать, в этом году получили от государственную аккредитацию. Если нас все время, скажем так, кто-то критиковал, вот, у них есть лицензии, но у них нет аккредитации, до каких они студентов. Буквально Потому... в октябре, насколько. Да, конечно. Да. Без единого замечания. То есть вся аккредитационная комиссия, она была просто в восторге. И они говорят, а как можно было создать вообще эти условия и, так сказать, вот все программы образовательные, как вы сделали. Все, у нас есть документ. Мы сейчас и выдавать, в, в этом году у меня будут выпускаться, не в этом, а в 18 летом, будут выпускаться первые стоматологи и фармацевты. То есть здесь проблем нет. Мы сразу же поставили очень высокую планку. Мы договорились с ректором, что мы выпускаем из стен нашего федерального университета того врача, которому я и ректор, и все остальные сотрудники могут пойти лечиться. И не бояться, что с ними что-то произойдет не то. О специализациях есть, э, сейчас я по памяти, да, биофизик, да, биохимики, есть. лечебники, то есть ну, терапевты, да, переводят, угу. насколько я понимаю, на общий язык. Стоматологи его упомянули. А хирурги? Нет, нет. Хирургов пока нет. Нет, да. зачем? Там не так. А, значит... Вот то, что называется андеградуэд, то есть до диплома. Uh -huh. а вообще во всем мире три специальности. Это general medicine, то, что у нас лечебное. Uh -huh. Это стоматология, dentistry и pharmacy. А Российская Федерация, она немножко особенная. В Российской Федерации больше вот это вот, как бы, уже Градации. Да, градации, потому что есть лечебное дело, то, что называется general medicine. Есть педиатрия uh -huh. в Российской Федерации, есть медико-профилактическое дело. Понятно, есть стоматология и фармация, но... И это очень хорошо, потому что это еще академик Лопухин в 60-х годах, они придумали, э, это так называемая фундаментальная медицина специальности, это медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. Вот это две специальности, это, по сути дела, врачи-исследователи. Три. Три, да. да. Это врачи-исследователи, это те, которые должны как раз и заниматься трансляцией от исследования в клинику. Вот. А, поэтому мы эти специальности в первую очередь тоже лицензировали, но... Они у нас идут как главенствующие, как связка между биологией и непосредственно клиникой. По То, что касается лечебного дела, значит, мы набор делали небольшой по бюджетному. Ну, мы играли в конкурсе, нам давали, скажем так, на лечебное дело 15 мест. Ой. Всего. Всего? Всего? Но, в след... Но в следующем году, то есть мы как бы после всех вот этих вот, проверок всего, и когда вы видели, что у нас идеальные условия для образования, так сказать, и хорошие знания мы даем, то есть уже со следующего года у меня на лечебном деле 70 бюджетных мест. Mm -hmm. вот. а, вопрос немножко, может быть, в стороне от магистральной темы беседы. Я смотрел список кафедр, да, которые у вас в институте, около 20 их, по-моему, я 18 насчитал, а, и, знаете, обратил внимание, вот вы говорили сейчас... General Medicine и так далее. У вас в составе института есть кафедра, я сейчас даже ее я выписал себе. Например, кафедра ботаники и физиологии растений, и есть кафедра зоологии и общей биологии. А, я так вот посмотрел, думаю, а как это сопрягается вообще с магистральным, повторюсь, направлением, с подготовкой вот, врачей, там, а, ботаник, ну, физиологии, да. растений? Воп вопрос уместный. Я могу сказать так. Ну, во-первых, весь институт создавался на базе биофака, раз. Сказывается, да, да. корни. Нет, и дело даже не в этом. Но дело в том, что, так сказать, биологию и медицину разделять сейчас нельзя. То есть вот эта биологизация медицины, которая произошла, это мощный тренд. Второе. Растения? Ты... Причем здесь? Ботаника? А есть такой предмет, который называется фармакогнозия. А -а -а, вот. И лекарственные растения, которые изучают фармацевты, где они их должны изучать? Они на ботанике. Берем дальше. Зоологию. Зоологию. А, на кафедре зоологии есть такой раздел в медицине, который называется паразитология. Так вот, лучше всяких паразитов, чем зоологи, никто не знает. Второй момент. Общая биология. Убедили. Убедили, вопросов нет. Вернее, есть еще один вопрос. Больше не буду приставать с вопросами о кафедрах. Есть две кафедры самостоятельные, у вас же, да. Одна кафедра спортивной дисциплины, а вторая кафедра называется э, Теория, методики, физкультуры, спорта ЛФК. Нет, сейчас одна единственная кафедра. А. Сейчас... Но, но на сайте тогда надо да. есть сейчас изменить. Нет, дело в том, что, что я последний ученый совет... Буквально мы... вчера ночью да, да, смотрел, да. думал, они же, по идее, дублируют друг а, друга. Нет, пока большой ученый совет не утвердил нам решение о слиянии этих двух кафедр, так сказать, то а, они пока существуют, потому что наш ученый совет принял, сейчас эти кафедры сливаются вместе. То есть, а эти кафедры, это то же самое. Но вы знаете, институт создавался очень интересно. То есть это был биофак, на базе биофак создавался институт, после этого в институт еще влился а, институт физической культуры. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, так сказать, вот перед кафедрами, те, которые из Института физической культуры, была поставлена задача, то есть есть лечебная физическая культура, ну, так сказать. Там, вот. Понятно, mm -hmm. более-менее или теперь мне понятно с этими кафедрами, кто чем занимается. Вернемся к студентам. Ну, прежде чем вернуться к студентам. Про отчисление вы спрашивали. Да. Это правда. Это да. правда. То есть э, мы отчисляем достаточно жестко, и я уже сказал, почему. Большой процент? Но бывает до 50%. Ого! Да. 50%. 50%? Да. Поймите, в 90-е годы нас всех испортили. В 90-е годы, когда появилось платное образование, то, э, так сказать, это платное образование, это был просто.. Ну, скажем так, в какой-то степени. Способ диплома. И выживания вузов. Ну да, с другой стороны. У нас не стоит проблема выживания вузов. Наш маленький институт, мы в прошлом году только на научных договорах, на всем мы заработали полмиллиарда. То есть, как бы здесь и деньги, собираемые со студентов, это не самое главное. Самое главное – это качество. То есть, и мы должны прийти к тому, что не будет никто жаловаться, что... Неправильно врач лечит не то, не о том думает. Все. Окей, okay, все понятно. Вы упомянули по сумме в 500 миллионов рублей, которые вы заработали за год, насколько я понимаю, да, да. да на каких-то контрактах с внешними контрагентами, насколько я понимаю, да. А это и гранты, и российских фондов, а. и зарубежных фондов, и это хоздоговоры. Это касается с фундаментальных? Компаниями. Вам платят за фундаментальные исследования или вам платят за то, что уже конкретно? куда-то внедряется, где-то новые методики, технологии, там, я не знаю, диагностирование, операции? Нет, значит, там есть две вещи. Есть так называемые фундаментальные исследования, есть доклинические исследования, вернее, три, и клинические исследования. Вот эти вот три блока, они как раз и есть то, где мы э, на науке зарабатываем деньги. Mm -hmm. То есть, и на самом деле, э, если какой-то выводится новый препарат или новый способ лечения, или какой-то, так сказать, гаджет какой-то, надо его проверить, вот это мы проверяем. Наши компетенции то есть э, я не буду раскрывать, кто, но был один из проектов, когда по всей России компания, крупная компания зарубежная искала, где могут сделать весь комплекс исследований, они не нашли ни одной точки, они нашли только Казанский федеральный университет, и это хорошо, так сказать, потому что мы от и до смогли провести все. Сколько у вас сотрудников? Кто, кто вот эти люди, которые и учат, и умудряются на научных исследованиях зарабатывать? Ну, вы знаете, у нас небольшое выделение есть все-таки. У нас есть э, чисто э, ППС, и есть, э, то есть, то которые объединяет и научники, так называемые, uh -huh. то есть НПР. И, э, но научники задействованы, скажем так, больше в науке и чуть-чуть в учебном процессе. ППС, наоборот, они задействованы в основном в учебном и чуть-чуть в науке. Поэтому здесь идет такое разделение. Но это универсальные солдаты. Универсальные солдаты это примерно за тысячу человек? Нет. Нет? Нет, зачем? То есть, всех НПРов у меня где-то к 500 подходит а, вот 450. Так. Нет, нет, не так. Ну, хор хорошо, эффективно работают, если да. пере перевести это в э, статистику чисто экономическую, да, выработка на работника. А, это я не, не сказал еще деньги, которые мы за зарабатываем на а, образовательных программах, в том числе и дополнительных, ну, да. потому что если да. это сделать, то по, по, по экономике это будет по 2 миллиона, так сказать. Стоп, 2 миллиарда? Д нет. Сейчас мы говорили с вами о полмиллиарде, да, это только наука, да. плюс если мы добавляем еще где-то порядка ну, 150-200 миллионов, миллионов да, да, да, а потом миллиард. только делим. Да? Конечно. У -у -у. Кстати сказать, вот о 50% процентном отчислении, ну до 50% У -у -у. доходит, да, Имеется в виду отчисление с бюджетных мест или... С вы... любых. С любых. То есть вы имеете право отчислять и тех, кто вроде бы уже готов платить, но тем не менее, вы видите, он не справляется, вы его тоже спокойно да, конечно. отчисляете. Да, все, да. Нет, но здесь в этой ситуации, мы уже говорим, главное качество, главное, так сказать, не профанация, не деньги. Ну, понятно. Вы упомянули о том, что в следующем году, в 2018, э, будет у вас первый выпуск, это будут стоматологи, да? Стоматологи это и фармацевты. Это те, специалитет. Которые да, это специалитет 5 это... лет, который учится, да. А, и после этого уже в 2019 году будет такой, насколько я понимаю, полный выпуск по всем специальностям а, Да, там будут выпускаться лечебники, там будут выпускаться медицинские биофизики, биохимики, кибернетики дополнительно Ну и плюс к ним уже еще подойдет еще один выпуск стоматологов и фармацевтов Ну да, да, да это понятно а, можешь... это Мы говорим пока про медицину, так? Да, и, конечно да? Потому что биологи, они успешно, так сказать, как бы в бакалавриате, в магистратуре, они также учатся и выпускаются, все хорошо Угу. Те, кто по традиции с биофака, да, я имею в виду специальность. Вы знаете, эти ребята, они очень подготовлены, ведь там, где нет вот этих вот МБФов, ну, то есть биохимиков, биофизиков, эти ребята очень хорошо подготовлены. И, кстати, очень многие лаборатории, так сказать, по, по всей России, они укомплектованы были выпускниками-биологами, потому что вот для лабораторной диагностики, ну, они профи, это сейчас появились вот эти приказы Минздравские, когда их нельзя брать, и только те, кто работает, а новым тяжело попасть туда. А. Вот. Обобщая, или если захотите, немножечко можете поделить, там, вот это вот общие лечебники, это не общие, можете сказать, где ваши выпускники и насколько успешно... С карьерной точки зрения, с точки зрения заработков, вот молодой специалист приходит, где они устроятся или могут устроиться. Нет, ну то, что касается врачей будущих, так сказать, тут вообще никаких проблем, куда они могут устроиться. То есть это понятно, это лечебное учреждение. А, вопрос всегда достаточно сложные бывает для биологов, но биологи тоже очень хорошо устраиваются. Это, во-первых, и любые лаборатории, причем это вот лаборатории, например, каких-то заводов, там, биотехнологических компаний, а их берут на расхват. Кроме того, сказать, они готовы научные сотрудники. И мы, кроме того, что и рекрутируем, так сказать, со стороны, но практически вот э, вся эта активность научная, это благодаря нашим выпускникам. Многие из них отработали за рубежом, вернулись. Кто-то сейчас, поступая в аспирантуру или еще. У нас, кстати, в год, э, получается, только на биологии, если вот брать по, по другим всем специальностям, у нас самый большой набор. То есть по количеству аспирантов, вот, у нас 132 аспирантов. Самый в большой в сравнении с чем. Со всеми другими факультетами, институтами КФУ. Угу. Это сколько? В 132. Сколько? 132 в год. Это аспирантура? Да. Нет, вот сейчас у меня 132 аспиранта, угу. так сказать, учатся. Ну, это много это на самом много. деле. Это много. А, нет опасности, что вы наподготавливаете качественно, хорошо. Вот я сейчас про аспирантов думаю. А, они раз и утекут там куда-нибудь. В Страсбург, в Ниццу... Пенсильвания. Юрий Бакович, даже те, кто в Страсбург, в Ниццу, они не перетекают, они туда ездят, а потом возвращаются, поскольку вы знаете, вот создана уникальная среда, когда любой молодой человек может инициировать свой проект, вот эти вот так называемые Open, open Lab у нас, да? Ведь от них же отпачковываются новые проекты. Потом... Мы долго не понимали, например, вот был 217-е постановление, когда там малые предприятия создавали. Uh -uh. И вот каждый, вот сейчас и будет очередной конкурс, этот венчурный фонд «Татарстана». И почему-то все думают, что вот, надо идти на этот проект и говорить, я там создам маленький заводик, у меня будет все, начиная от лаборатории до да, выпуска, например, какого-то лекарства. Да не надо этого делать. Натуральное хозяйство. Да, ну, конечно, так не бывает. Мы все, мы все вот живем в натуральном хозяйстве, потому что э, боимся, что не будет соли, картошки, вот надо все это посадить, и вот так же малые предприятия. Весь пояс инновационный, который существует в мире, когда нам приводят, там, например, силиконы удалены или еще что-то, да нет там натурального хозяйства. Там есть идея, а дальше то, что называется на аутсортинге. Ему надо это, он отдает сюда, в университеты отдает. И университет на этом зарабатывает. А самое главное, это все для выполнения проекта. Он вот так вот распределяет просто-напросто. Ну, логично. Yeah. логично. Андрей Павлович, мне... Очень приятно было с вами побеседовать, жалко, что мы редко встречаемся, первая наша встреча была, вот мы вспоминали до эфира, по-моему, чуть ли не в тринадцатом году, утекло много воды, много принципиальных изменений в вашем институте, и мне остается только пожелать вам, вашим выпускникам, вашим сотрудникам, ученым удачи. Терпение, а, сил. Сп сил. Спасибо, Юрий Прокопчин. Мне тоже всегда с вами приятно. вот помните, в Бугульме были два врача, которых все знали. это Кочубей, Сигал, это же вот имена были. И вот мне хочется, чтобы наши выпускники, понимаете, вот каждый из выпускников, и всех тоже знали. Присоединяюсь к вашим пожеланиям. Успехов вам, большого плавания. Спасибо. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч.